Одноклубники, всех приветствуем! На отправке у нас очередные железные собаки, которые уезжают к нашим одноклубникам в город Омск и Новый Уренгои. В Новый Уренгои едет 600-ка, полтора метровая база, мощность мотора 460 кубиков. На буксе установлен реверс-редуктор для передвижения вперед-назад. Ручку вывели вперед между баками и капотом, так как этот мотобуксировщик будет... Вместе с модулем толкач эксплуатироваться Толкач модуль идет уже с лобовым стеклом, с амортизатором, с сидением, с фарой, с электрикой и с органами управлениями на руле а В Омск уезжает у нас классическая 500ка, ширина гусеницы 500, длина базы 1,5 метра В буксировщике был установлен электрозапуск и ящик ПНД, багажный отсек буксировщики уезжают транспортной компании ПЭК, отправляем во все регионы Российской Федерации а кому интересно и кто желает заказать мотобуксировщик просим обращаться в личное сообщение группы, распишем вам комплектацию, успевайте твердая вода начинает подступать к нам всем а снег тоже скоро всем насыпет а заказами не тяните Кому необходима информация, обращайтесь к нам. А вам всем спасибо за просмотр. Пока.